Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать очень простой и легкий рецепт, как сделать сыпучий такой вот шоколадную землю, очень вкусную при этом, и... Очень реалистичную. Ее можно использовать в разных декорах. У меня в этот раз были шоколадные горшочки внутри с десертами. И сверху я поставила вот такие вот тюльпанчики и земелькой вокруг, вокруг присыпала. Смотрится намного более реалистично, если бы вы просто перетерли какое-либо печенье. Даже если бы это было орео, то оно было бы чересчур черное. То есть, ну не совсем похоже. А это реально очень похоже на настоящую землю. Рецепт очень простой. Буквально нам нужно просто смешать ингредиенты. По сути мы будем делать с вами обычное песочное печенье, только в рассыпном его виде, я бы так сказала. Я отвешиваю сразу какао, сюда же добавляю сахарную пудру, абсолютно не имеет значения какого она помола, это может быть и домашняя сахарная пудра, просто перетертая. Здесь это не принципиально. И также сюда сразу просеиваю муку. Мука придает и объема, и не дает вашему какао дать горечь. Все это хорошенечко перемешала и отставляю. В микроволновке растопила шоколад. И теперь к этому шоколаду буду добавлять сливочное масло. У меня сливочное масло прям с холодильника, поэтому я его еще подогрела в микроволновке, для того, чтобы все хорошенечко у меня растопилось и стало жидким. Свою смесь я выливаю, высыпаю на силиконовый коврик. Там это удобнее всего сделать, можно просто это делать сразу в какой-то посуде, а потом пересыпать. Абсолютно не принципиально. Просто у меня коврик очень гибкий и это очень удобно. Выливаю свою жидкую смесь сюда и начинаю ложечкой все хорошенько перемешивать. Пока это возможно, пока смесь еще поддается этому. Перетираю, перетираю. И в общем нам нужно перетереть эту массу до уже готового состояния. Теперь это делаю руками. Удобно, конечно, это делать двумя руками, между ладошками перетирать, но мне не хотелось вымазывать обе руки. Получается вот такая вот красота, уже абсолютно натуральная, и она такой, собственной и останется. Но так как там есть сырая мука, нам нужно довести немножечко нашу земельку в духовке. Температура 160-170 градусов, 10-15 минут. Она останется абсолютно такой же, просто готовой. Пробуйте, дерзайте, используйте, это очень красиво в декоре, а главное, очень вкусно. С вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!